Едем в больницу, у Дерки ушко болит. Так, мы сегодня приехали к ветеринару, потому что у Дерки что-то сука трясет башкой своей. Дера, что у тебя сука? Значит, есть два варианта. Вот и дико, скорее всего, я уже залезла сегодня. Тут. Атит и второй? И клещ Я мог знаю, залезть. Ну, сейчас вот приехали к ветеринару, посмотрят. Были на даче, после дачи у нас вот такая случилась неприятность. Полезла Корулска, судя по словам, от Эдико. Угу. Полезла, полезла, полезла. А вот мы у нашего замечательного доктора, ветеринара. Дарик обещает себя хорошо вести и не кусаться. Угу. Да, точно? Да. Хорошо. Можно можно... Стоять. С помощью лотоскопа заглядываем в ухо, смотрим, что мы там видим. В мы будем видеть выделение. Барабанная перепонка чистая, выделение коричневого цвета. Сейчас будем брать соскобчик на ушного клеща. А что нам соскобчик покажет? Есть там клещ или что? его Либо его наличие, либо его отсутствие. Это ага. он... берется ватная палочка, обычный глубокий мазочек из ушка. желательно получить какое-то количество выделения на палочку после чего все это размазывается по предметному стеклу так. сейчас надо взять еще потому что это маловато в таких больших ушах и так мало грязь а вот тут вот вот тут вот, сбоку у него прям короста вот тут вот прям тут вот вот тут вот, вот, вот, вот, вот. да, да, да, да да да да вот тут коротко А тут вот тут да Угу, угу. Угу. И потом что, под микроскопом? Потом все это смотрится под микроскопом. Угу. Так, пошла смотреть под микроскопом. Так, мы ждем, пока смотрят под микроскопом, что там у тебя в ушах. Мы mm -hmm. понимали. Mm -hmm. Так, итак, под микроскопом. Под микроскопом и кодексов не обнаружено. То есть ушного клеща ударов нет. Большое количество выделений. Скорее всего, просто банальный бактериальный отит, может быть где-то даже с каким-то аллергическим компонентом, чего я тоже не исключаю. Давайте вспоминать, какими вкусняшками вы его кормили в последнее время. Я слышала про клубнику и промороженную. Клубнику уже да. Так было неделю-две назад. Да? Угу, ну, в принципе, может быть где-то с тех пор, может быть... Так, а отит на фоне отец на фоне просто так, застудил ухо раз, ах, за... ах. почесал неудачно, занял сантерекцию два. Вот, ну как бы там ни язык, ни ирония, ничего мало, просто не исключается. Нет, не это самое. Не заморачивайтесь так сильно, не думайте так далеко. То есть банальная чистка ушной раковины влажными салфетками. И этот самый... У тебя вин и все. Все, я уже открылся, может уже отпускать. Эти биовин? О, тебе вин, да. Это ветеринар, да. А если показать образец? Вот Нету? Две капли два раза в день мы капаем 14 дней. В каждое ухо? Да, Или да, в да, да, два два ушка. Ушка. да. То есть две капли в каждой ухо. Да. Угу. Это классный образ, такой тихий и стабильный. Это он просто у вас ухо. Да ладно, только сколько мы с ним мучились. Да. Я могу Сколько чувствовать, было? что в декабре начался небольшой обострение у нас на угу. надекоза, да, да? угу. но мы обошлись два месяца или три только адвокатом. Значит, Мы уже по возрасту, по всему, если что, можно предвидеть на обрабатывание. месяца, по весу, в принципе. А Брагатка тоже не убивает а, Демодекс. А почему? А а ну, адвокат же лучше. его вот, а, Ну вот, к адвокату, как бы, уже Демодекс почти привыкли к А, а да. такой более свеженький, поэтому если где-то что? Ну, если что, броди, мы привяжем корм. Да. Да. Хорошо. А он есть в продаже? Да, да, есть. Да. Уже это таблице? Таблице? уколы или таблетки? Нет, это таблет? таблетки. таблетка раз в три месяца и счастье. Вечерний эмоцион, протирка, уха. Больно, прописали, а какие-то капли. Там название покажи. У тебя видно. Тут не видно. Капли в каждой. 1, 2, 3 1, 2, 3 все. Теперь, чтобы лучше все так питалось. Нужно